А что ты такое смотришь? Я смотрю канал Петр Пирожков. А почему именно канал Петр Пирожков? Ведь есть и другие каналы. Потому что канал Петр Пирожков это монтаж. Клевые клипы. И много-много всего. Ну, тогда лови. Спасибо большое.